Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете, какими могут быть причины возникновения дурного запаха изо рта и как с этим справиться. Эту проблему можно, наверное, разделить на три части, потому что на появление неприятного запаха можно пожаловаться трем специалистам. Безусловно, первый из них – стоматолог. Полость рта – это такое место, где живет огромное количество микрофлоры, это как бы ворота да, организма. И если там неправильно работают защитные механизмы, если развиваются какие-то проблемы с избыточным ростом, если мы неправильно ухаживаем за полостью рта – это самая очевидная причина. Второй доктор – это лор-врач. Потому что следующим номером нашей программы идут миндалины, горло, да, то есть такие вещи, где тоже возможно размножение бактерий, соответственно, какие-то гнилостные процессы, а именно они приводят к появлению запаха изо рта. Но третьим доктором, безусловно, является гастроэнтеролог. И, к сожалению, довольно много людей. Сейчас испытывают такие проблемы в связи с заболеванием, которое называется гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Это на самом деле функциональное расстройство верхнего отдела пищеварительного тракта. То есть, у нас с вами между пищеводом и желудком стоит такой сейфовый замок. Он называется нижний пищеводный сфинктер. Дело в том, что в пищеводе кислотности. Нет, там среда нейтральная, а в желудке понятно, кислоты хватает. И для того, чтобы кислая среда желудка не попадала, не раздражала пищевод, стоит этот самый мультлоковский замок, и который открывается в норме только тогда, когда пищевой комок к нему подходит. Вот подошел пищевой комок, раскрылось это окошко, пропустило пищевой комок и опять совершенно четко закрылось. В конце 20 века и в начале 21 выяснилось, что вот эта самая неполноценность сейфового замка возникает у людей все чаще и чаще. К сожалению, нынешняя гастроэнтерология не располагает лекарствами, которые могут этот замок закрыть. И тут а, востекает проблема примерно такая же, как сожалению таблетки нет, надо заставлять себя жить по определенным правилам. И эти правила гастроэнтерологи рассказывают пациентам. Но ведь это же не кремлевская таблетка. Это же надо вовремя кушать, исключить очень много чего, включая такие вещи, как кофе, шоколад, виноград. Ну, в общем, массу вещей, которые очень многие наши пациенты любят. А тут это надо все себе запретить. Раз. Нельзя наедаться. То есть, растянуть желудок дополнительно, чтобы дополнительно нагрузить этот самый замок, нельзя. Кушать надо небольшими порциями, но часто. Дальше я вам скажу, а еще вам нельзя ложиться после еды. Никак, ни при каких обстоятельствах. 40 минут вы должны либо стоять либо сидеть, причем стараться фиксировать свою спину, да, чтобы не давить на эту самую диафрагму, не напрягать дополнительно нижний пищеводный спин. Это все поможет. Не сразу, но точно поможет. Конечно, есть медикаментозные средства, которые облегчают, безусловно, снимают жогу, облегчают состояние, но далеко не всегда они могут помочь с запахом изо рта. Если он связан с гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью, то бороться с ним достаточно сложно. Можно, но потребуется усилия пациента, безусловно. Как говорят в медицине, такой комплайенс, правильное понимание пациентам того, что ему рекомендует доктор. Очень важно. Поэтому для того чтобы убедиться, с какой из этих трех специальностей связана ваша проблема, надо обратиться в любой последовательности к данным специалистам. В Альфа-центре здоровья совершенно необыкновенные стоматологи, превосходные лор-врачи, очень опытные гастроэнтерологи, и все они помогут вам разобраться в причинах возникновения дурного запаха изо рта и справиться с этой пренеприятной проблемой. Чтобы записаться на консультацию к любому из этих специалистов, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.